Оправки переходные тип 1920 предназначены для установки шпиндель станков, сверлильных патронов и прочей оснастки. Сторона оправки, вставляющаяся в шпиндель станка, имеет конусы Морзе от 0 до 6, исполнение слабкой по типу BE, ГОСТ и DIN. Другая сторона по ГОСТу имеет укороченный инструментальный конус Морзе от 7 до 45 для установки сверлильных патронов. В стандарте DIN эта линейка несколько короче. Также эти оправки могут изготавливаться с укороченным инструментальным конусом якобса от 0 до 6. Патрон надевается на оправку, после чего конструкция в сборе устанавливается шпиндель станка. Применение этих оправок повышает универсальность имеющихся станков и оснастки, позволяя значительно снизить затраты.